Это должно быть первично, потому что это выполнение договора с природой. Это первый договор, который вы заключили, придя в этот мир. С эгрегорами вы заключали договора значительно позже. Значительно. Даже ребенка, обратите внимание, крестит не в утробе матери, а немножко попозже. Но когда он зарождается, жизнь в этом мире, это и есть договор с природой. Значит, природа имеет на тебя более полные права. И она говорит, мой договор первичен, давайте сначала вы будете выполнять мой договор, а потом уже договор с вашими эгрегорами, которые существуют -то только потому, что я им разрешила здесь существовать, говорит природа. И мой договор первичен и подминать договор с природой договором с эгрегорами, с тем же, например, религией, да, это оскорблять природу. Оскорблять, а значит быть ей должной что происходит с человеком когда он должен природе Болеет. совершенно верно и чем больше должен чем сильнее болеет и прежде всего потому что он не выполняет первичного условия условие это простейшее: отдай или возьми так он этого не делает человечек вот. Поэтому помните, договор с природой, ваш психотип и энергообмен это самое главное, что вы должны выполнить, все остальное вы будете выполнять так, как считаете нужно, эгрегоров много, природа одна, тело у человека одно, а остальных сфер сознания аж шесть. Вот.